Такой пирожок, да. ее Красавица. Здравствуйте. Здравствуйте. Не знаю, что с звон... вами... Да. Я с вами спелкуваться, скажите, пожалуйста, сейчас. Да. Добрый ночь. Доброй ночи. Доброй ночи. Вы хотите с Я с вами буду разговаривать на украинский ну, язык. Язык. Нет, я русскую мову я не знаю. Я не понимаю русскую мову, я не понимаю украинскую мову. Я знаю и русский. И русский и... А, а я не понимаю. Ну, давайте не не разумею. Не давайте не мы с вами не не будем разговаривать, спілкуваться на украинской мове, а вы будете а со мной на русском. Почему? Здравствуйте. И вас прошедшим. Спасибо, взаимно. Вы до сих пор празднуете? Только начали. А, только начали? Как бы пропустили немножко время. Опоздали. Красивые, Ну, конечно, самые красивые девушки. Я знаю. На самой самые красивые девушки, вы знали, вообще. Я вот люблю иногда на русских девушек, и это или перекачанная какая-то телочка, вообще там пиздец, но смотришь на нее ого. Думаю, силиконовая долина. И, ну или просто какая-то зешмырная. Какая Честно, не видела они красивых натуральных, красивых девушек. Нет, наверное, вымерли, так мало Блять, я с тобой согласна. Я да, знаю, знаешь, я слышу, знаешь, я... знаешь, у нас очень умные девочки. Они знают большой толик. Восемьдесят процентов знают, знают английские базовый, они знают русские, они Давайте знают. Вместо, на... вместо не боюсь, давай сразу. Место <реклама> ты мест лежула, ее вот не все. Что она была? О, что кусочек трусов показала. Да, энергия хочется Такой пирожок Я все